Всем привет, спасибо за фраг тут... Качаем аккаунт с ником с Ёб п, твою мать! Из пяти коробок мы выкручиваем АК15 и П30 зарево. Ну, это ебанутся просто. Все народ, можно дальше не крутить. Все есть, все нормально. Так, давайте теперь покрутим СВ-шку. надеюсь, что нам упадет золотая СВ. На нее на одну единицу на выше скорострел. Что там еще патрон надо, да? На один патрон больше. Так, оп, 44, 55. А, и на 5 дальности еще у нее больше. Ну, я Ванга, я отвечаю. Выпала золотая СВ-шка. Хорошо, блядь, супер везучий аккаунт. Тут, блядь, уже просто два золота упало, смотрите. Золотая наш бабочка, золотая СВ и, блядь, с пяти коробок в 30 к 15 Это просто охуеть. А Я считаю. Вот так, можно что-то на инжа еще выкрутить. Даже не знаю, может какие-нибудь квадроциклы с бизонами покрутить, блядь. Ну, блять, кредитов мало, на самом деле. Но если они бы выпали, это было бы, конечно, пиздец. А, тут, кстати, АМБ еще падает, и пистолет Макаро, ну, похуй, давайте покрутим, хули. Хули нам сняться? На самом деле, лучшим решением, конечно, было бы вообще больше ничего не крутить. Потому что, как бы мы там с 300 кредитов выкрутили просто охуеть как. Вот Но если сейчас что-то еще дропнется Будет просто охуенно Хотя бы АМБшка плюс дропнется Так, ничего пока не упало Блять, страшно крутить на самом деле Вдруг нихуя не дропнется Нам нужна хотя бы АМБшка Но если упадет бизон Всегда то это будет просто конфетно Не хочет падать, Бизон. Но может, он хотя бы с последних кредитов дропнется. Не знаю, блин, охренеть, быстро улетают кредиты. По сравнению с теми коробками, что мы крутили. Должно же с последних донов, с коробки, хоть что-то дать там. Почти 3000 кредов. Хотя бы пусть этот Макаров упадет там. Не? О! Есть амб отлично, все, уже не зря крутили. Есть теперь Дон нормальный на инженера, и он лучше, чем поповитесь. И последние четыре коробки. Давайте бизончик нам, пожалуйста, насыпьте. Нет, бизончик не упал. Ну, главное, что-то упало, и это АМБ, а не сраный этот Макаров, который нахер не всрался на самом деле. Так, эм, у нас осталось 3-4 кредита, мы. Крутанём в одну коробочку отступник. И сейчас крутонем что-то на 10 кредитов. Так, у нас есть выбор Абакан, АК-12 и Витязь. Мы будем крутить АК-12. Кто так хуяк из золотой еще АК-12? Это было бы просто, не знаю, нереально эпично, но ничего не упало. Ну и ладно, и того мы имеем АК-15, АМБ-17... На меда нифига, по 30 заревый пистолет, золотой и обычный нож бабочка и золотая Свшка. Просто замечательно, я считаю. Отличная прокачка. Конечно, 3000 отдали за МБ. Это пиздец дорого. Но если упал бы Бизон, было бы вообще отлично. На этом все. Ставьте лайк за такой супер везучий, супер эпичный прокрут аккаунта. Я думаю, что вам всем понравилось. Было реально клево. Я прям кайфанул. Офигенно. На этом все. Не поленитесь поставить, пожалуйста, лайк очень помогает продвижению канала. И, может быть, даже вы оформите какой-то комментарий или подписочку. Буду очень благодарен. Всем пока.